Итак, добрый день, дорогие друзья, мои подписчики. заранее извиняюсь за долгое отсутствие, что не выпускал а видеообзоры. Были на то причины. Единственное, хочу сказать, донести до вас важную информацию, что в ближайшее время, там, скажем, до Нового года, я не буду таких крупных видео выкладывать. Дождь начинается, ладно, сейчас успею. Единственное из новостей у меня, ну вот я в ВКонтакте поставил статус но и будущее за ну, Это Я слежу за этой э, криптовалютой. Музматикой я не закончил заниматься, естественно. Канал никуда не пропал, никуда без меня не денется. Э, более активно я планирую заняться им в следующем году. И в этом году, еще раз говорю, не будет таких активных крупных видео снятых. Я обещал провести стрим летом, мне не получилось. Кто-то меня спрашивал, проводить стрим из подписчиков. Я пообещал, но не успел. В ближайшее время планирую провести стрим. Значит, причина всему этого, просто я сейчас устроился на работу. Мне сейчас немножко не до обзора. Мне сейчас просто хорошо платят. Я работаю я сейчас в гостинице, приезжают много гостей. Я практически без выходных, поэтому сейчас выгодно не уделять время своему каналу. В принципе, это все. Основная информация, которую я хотел до вас донести. В ближайшее время будет стрим, не знаю когда. Просто ставьте лайки, подписывайтесь. Я никуда не ушел, канал никуда не пропал. Всем пока.